Всем привет, вы на канале и Нумизматика и сегодня я хочу проверить возможно ли есть вот такой белый. Наверное, шуруп или Саморез. Ну, что-то такое. Типа бол, болта какого-нибудь острова сделать медным с помощью медного купороса. То бишь покрыть медью. Мы будем применять электролиз для этого и нам всего нужно вот раствор медного купороса, растворенный в нем. И вот, просто блок питания у меня на 12 вольт, и провод один подключаем к болту, другой к какому-нибудь металлическому тоже предмету. У меня это скрепка. Помещаем сначала в медный купорос. Я много разлил. Ничего. Вот и поместил, и главное, чтобы они не соприкасались и включаем к 12-вольтовому блоку питания. И ждем. Итак, прошло около часа. И мы сейчас выключаем и смотрим, что становится. Ну, как вы видите, скрепочка покрылась медью вот налет такой, его можно легко убирать, а вот болт там к сожалению остался, мы попробуем сейчас его вытащить осторожненько вот и как вы видите черный и розовый легко снимаемый налет поэтому как-то не покрывается он медию. ну то есть покрывается, но не Меч не держится на нем. Ну, вот такое мини-видео получилось. Кстати, хотя я туда, когда опускал монетку, вот, пятикопеечную, она вот покрылась. Поэтому, скорее всего, такой металл у данного болтика, который не покрывается оксидами всякими. Ну, другими металлами. Поэтому, кстати, вот, плавает еще. Видны кусочки. Ну, вот такое мини-видео получилось. Посмотрите другие видео на канале. Всем удачи, всем пока. С вами был канал Минералогия и Нумизматика.